Оживающий российский автопром решено поддержать мощными стимуляторами. А главным таким препаратом станет перезапуск системы льготного кредитования и лизинга, которыми можно будет воспользоваться со второй половины июля. Возобновленные госпрограммы распространяются только на автомобили трех отечественных марок это УАЗ, ГАЗ и, конечно, ЛАДА. Но при единственном условии если машина любого из перечисленных производителей стоит дешевле 2 миллионов рублей. Россияне, подавшие заявку, смогут рассчитывать не на 10, как прежде, а сразу на 20 скидку. Жителям Дальнего Востока, которые сейчас активно опустошают японские аукционы, вообще светит 25-процентный дисконт. Базовая скидка по программе лизинга 10 — 10% от цены машины, но не более 500 тысяч рублей. Она станет распространяться на легковую, легкую коммерческую и грузовую технику, что выпускается под брендами УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ урал и лада тем кто пожелает воспользоваться этими предложениями придется поторопиться по льготному автокредитованию хотят продать лишь около 50 тысяч машин а по льготному лизингу порядка 26 тысяч первым кто отреагировал на возобновление господдержки стал автоваз в Тольятти оперативно подсчитали что упрощенную ладу гранту Классик можно будет приобрести за рекордно низкие 543 три тысячи целковых Цена антикризисной «Нивы» пока не названа, но по системе льготного кредитования внедорожники планируют отдавать за 660 тысяч. А значит, без скидок модель будет стоить около 800 тысяч рублей. Кстати, следующей моделью, которая вернется на ВАЗовский конвейер, станет Lada Largus. По информации инсайдеров, возвращение фургонов и универсалов на линию B0 должно состояться до конца июля. Ради этого производства, где выпускают 90-сильные восьмиклапанники, пришлось перевести на трехсменный режим работы. Круглосуточный график понадобился, так как боссы автогиганта надеются на хорошие продажи антикризисных Гранты и Ларгуса. А вот перезапуска хэтчбеков X-Ray возможно и не случится. Да, «Автоваз» сохранил за собой право использовать платформу Global Access. Однако, как выяснилось, теперь заводу нужно платить роялти, что убивает всякий смысл делать малопопулярную среди потребителей машину. С запуском «Дастера» та же история. В Тольятти сейчас оценивают, имеет ли затея экономический смысл.